Здравствуйте, дорогие мои подписчики! Сегодня в этом видео мы рассмотрим, как сделать отложенную публикацию в ВКонтакте. Отложенная публикация – это одна из фотографий или текста, вот ваш, ваш пост, который можно запланировать на любое удобное вам время. И при после планировки этот пост опубликуется уже без вас. Что нам нужно сделать? Нам нужно... Вот смотрите, у нас есть такая строчечка, да, куда мы пишем обычно что-нибудь. Например, там, что ура, я вернулась с отпуска. Да? Ну, Давайте напишем, что ура, отпуск начался, начался. Добавляем фотографию. Загружаем фотографию. Ищем какую-нибудь подходящую фотографию. Какую-нибудь прикольную нам нужно. Например, вот здесь должны быть какие-то веселые. Вот, например, вот здесь. Вот. Ура! Отпуск начался. Открываем. Загрузилась фотография. Также у нас вот здесь есть еще одно... Один маленький секретик. Для многих, конечно же, он не секретик, но для некоторых это был секретиком. Эм, нажимаем на другое. Открывается еще несколько картинок, несколько, извините, несколько надписей. Мы нажимаем на слово таймер. Нажимаем, что 26 ноября можно выбрать здесь дату. Можно прокрутить сюда, 20, декабрь это может быть январь, февраль, март. Ну, нам не надо, допустим, да. Мы остановимся на ноябре. Сегодня 25 -е. Давайте сделаем 26 ноября. В 16.10 будет опубликована вот эта фотография с надписью «Ура! Отпуск начался». Ставим в очередь. Все. Как же посмотреть, где находятся эти записи? Эти записи находятся вот здесь. Вот можно нажимаем на эту строчку и у нас открывается. Это я только что вот пробовала. «Привет, пришла зима, а у нас лето» будет завтра опубликовано в 11.20. Также можно исправить это. Можно написать «Опубликовать сейчас». А вот эта фотография, которую мы только что сделали, <связать> завтра в 16.10. Точно так же ее можно опубликовать сейчас. <связать> Прошу прощения. Вот. Что мы еще можем сделать с этими публикациями? Мы можем их изменить. То есть редактировать. Мы можем изменить имя. Мы можем изменить... Кому показывать, только для друзей. Мы можем также прикрепить еще фотографию. Мы можем точно также прикрепить, например, опрос. Пожалуйста. Но опрос мы не будем прикреплять, поэтому... Изменили что-то, отредактировали, сохранить. Все, оставляем. И отложенные публикации будут публиковаться завтра в 11.20 и в 16.10. Это очень удобная фишка ВКонтакте, которая, которой очень многие пользуются. Для чего? Для чего она нужна? Когда вы знаете, что вам нужно два раза в день давать какой-то пост для того, чтобы привлекать внимание, для того, чтобы постоянно быть на виду. Но у вас не всегда есть время. Вы можете таким образом запланировать себе однозначный интерес других людей. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь. Я надеюсь, вам понравился этот урок. Понравился этот урок. Всего доброго. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на мой канал. Ждите следующих уроков. До свидания.